Живут и зверята на сцене поют. Написал книги дядюшка Скот, Республиканец и обормон. Он расскажет сам полный сюжет, но, впрочем, может и нет. Книги о Мишке Фредди, забавном и славном медведе. Книги про Мишку Фредди.